Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. В этом коротком видео расскажу, каким образом можно приобрести биткоины за рубли, используя банковскую карту. Я неоднократно приобретал биткоины, и для этого мне приходилось делать переводы через различные обменники. И в итоге я пришел к выводу, что это достаточно дорого, долго и небезопасно, потому что отношения между вами и обменником строятся на чистой воды доверии. Покопавшись в интернете, я нашел одну лицензированную биржу, которая принимает банковские карты, номинированные в рублях. Посмотрим, что это за биржа. Ссылку на данную биржу найдете под видео, либо в статье, где размещено данное видео. Если у вас трудности с английским, выбираем русский язык и проходим процедуру предварительной регистрации. На этом этапе нужно заполнить email, указать надежный пароль, согласиться с условиями использования биржи и кликнуть, что вы не робот. На втором шаге нужно сделать настройки безопасности, пройти, установить так называемую двухфакторную аутентификацию. Есть два варианта. Можно с помощью приложения для смартфона, либо с помощью SMS, либо телефонного запроса. Я обычно использую аутентификацию с помощью СМС, то есть на ваш телефон будет приходить код, который вы будете вводить при входе в систему. Укажите код страны, если вы из России соответственно 7 и номер мобильного телефона и кликаете вперед, переходите к следующему шагу. На следующем шаге вы подтвердите номер своего телефона, который указали и адрес электронной почты После прохождения регистрации для того, чтобы купить биткоины, необходимо пополнить баланс биржи. Для этого кликаем «Пополнить» и переходим в раздел пополнения Выбираете способ пополнения «Платежная карта». У меня в данном случае здесь уже есть подтвержденные карты. Вернее, одна подтвержденная, вторая находится еще в ожидании подтверждения. У вас здесь в данном случае будет пусто. Поэтому вам необходимо будет вначале добавить новую карту, с которой вы будете осуществлять платежи для покупки биткоинов. Кликаем «Добавить новую карту». Указываете данные своей карты. На следующем шаге отправляете фотографию вашей карты, как будет показано на инструкции. То есть, вам нужно будет себя сфотографировать с картой и прикрепить фотографию для отправки на биржу для прохождения верификации. Проверка карты займет какое-то время, и через определенный промежуток времени вы обнаружите, что ваша карта изменила статус на проверенный. С этого момента вы можете осуществлять покупку биткоинов. Для того чтобы осуществить покупку, вам необходимо сделать пополнение. Выбираете карту, которая у вас является проверенной в вашем личном кабинете и в правом углу в верхнем указывайте количество сумму которую вы хотите перевести для приобретения есть разные виды валют доллары евро фунты рубли и сами биткоины вы можете выбрать соответственно рубли и указать здесь сумму которую хотите приобрести обратите внимание здесь будет комиссия необходимая для пополнения вашего счета то есть при 1200 платеж будет 1279 если выбрать не рубли а доллары, то комиссия будет 3,5%. Один маленький нюанс, у меня, как у большинства россиян, рублевая карта, но я делаю платежи на биржу, выбираю валюту доллары США, то есть для меня так удобнее. Комиссия при этом составляет не 5%, процентов, а 3,5%, банк мой сам конвертирует рубли в доллары и зачисление осуществляется в течение буквально 10-15 секунд. Какую валюту будете выбирать вы, это ваш выбор, я чаще всего использую доллары США. После того, как вы определили, сумму, выбрали валюту, указываете код на обратной стороне, указанный на обратной стороне карты и кликаете пополнить. Пополнение осуществляется в моем банке, я использую Альфа-банк в течение нескольких секунд и деньги поступают на мой счет на бирже и я уже имею возможность приобретать криптовалюту. Сейчас покажу два способа, с помощью которых можно приобретать биткоины на данной бирже. Первое, так называемое пакетное предложение. Вы можете приобрести, не заморачиваясь, определенный пакет, то есть на 100 долларов, на 200, на 500, на 1000. Для этого вам надо перейти во вкладку «Обмен» и выбрать один из вариантов предлагаемых биржей. Здесь указывается сумма, которую вы заплатите и количество биткоинов, которые вы получите. Необходимо сразу сказать, что данный способ приобретения биткоинов он достаточно простой не нужно заморачиваться но он не очень выгоден не очень удобен потому что первое вы не выбираете сумму которую вы платите то есть только можете выбрать из готовых сумм это первый минус и второй минус если произвести расчеты то вы обнаружите что цена за которую вы в данном случае покупаете пакетное предложение по биткоину она будет несколько выше чем рыночная цена текущая рыночная цена которая имеет место быть на текущий момент этой же самой бирже. Поэтому если вы не хотите заморачиваться, хотите быстро купить, то в принципе этот вариант можно использовать. Если вы не хотите тратить лишние средства и готовы чуть разобраться, то лучше использовать второй вариант. Для этого достаточно перейти во вкладку торги. И мы попадаем в раздел, где можно установить ордер на покупку биткоинов в том объеме и по той цене, которая вам интересна. Если мы приобретаем биткоин, мы соответственно выбираем BTS-USD. Если вы пополняли счет в долларах. Если вы выполняли счет в рублях, то в данном случае выбираете BTS SLASH Я покажу в данном случае на долларах. Можно посмотреть текущий график. Для того чтобы купить Бтс биткоин, вам нужно определиться с ценой. Текущую цену можно посмотреть соответственно здесь. Вот на сегодняшний день последняя цена 3851 восемьсот уже стал за доллар. То есть покупать с рынка, ну по большому счету, никогда так не делаю. То есть я как правило устанавливаю на порядок ниже цену, допустим за 3000. У меня сейчас весь баланс в ордерах, поэтому у меня свободных средств нет, но тем не менее. Здесь вы указываете количество биткоинов, сколько вы хотите купить. Мне сейчас система выдает, что у меня недостаточно средств, но тем не менее для того, чтобы приобрести по этой цене такое количество биткоинов, мне необходимо, чтобы у меня на балансе была вот эта сумма. Если она у меня есть, то соответственно Кликаем «Разместить» и у нас размещается ордер. Все ордера отображаются в разделе «Активные ордера». И, соответственно, как только текущая цена достигнет того уровня, который вы указали при оформлении ордера, автоматически будет совершена покупка и на ваш счет будут зачислены биткоины. Вот таким образом напрямую минуя всех посредников можно пополнять счет на бирже и приобретать биткоины не заморачиваясь с разными обменниками и другими темными схемами по переводу средств для приобретения этих активов. И в завершение хочу сказать следующее. Если вы приобретаете большие объемы или ваша цель накопления данной криптовалюты, то целесообразнее не хранить всю криптовалюту на бирже, неважно это биржа, либо другая какая-либо биржа, а соответственно переводить всю свою криптовалюту, все свои криптоактивы на кошельки для холодного хранения. Такие как бумажные кошельки, аппаратные кошельки, но возможно некоторые онлайн кошельки. На этом у меня все. Увидимся в следующем видео.